Так, ну давайте, наверное, начнем. Значит, смотрите, у нас поступало разными партиями новое оборудование в течение конца третьего квартала, вот в начале четвертого квартала, и накопилось уже ряд новинок, их 11 разных моделей, в принципе, уже кто-то из партнеров даже успел себе приобрести это на склад и продать ну кто-то, может быть, еще их не используют на своей работе. Сегодня, соответственно, про них расскажем. Начнем с индустриальных коммутаторов. В принципе, большая часть новинок, которая у нас сегодня будет, это обновление железной части у коммутаторов, небольшое обновление в Wi-Fi мостах с версии первой на версию вторую. Как многие уже знают, кто работает с y у нас добавляется функционал, как железный, так и в какой-то части как в софтовый в некоторых моделях, и, соответственно, при этом сохраняется цена на эту модель, то есть относительно предыдущей, что достаточно интересно для партнеров, но я могу сказать больше, у нас... В третьем квартале произошел дроп по ценам, по многим позициям, и по некоторым позициям, даже новым, у нас такая ситуация, что они вышли даже дешевле, чем предыдущие модели. И, в частности, вот индустриальные коммутаторы они стали еще дешевле, даже в обновленном варианте. Итак, первая, первая новинка – это в промышленном исполнении коммутатор, неуправляемый VRPS 306GF версии 2, как видите, на фронтальной части устройства появилось, появились дополнительные переключатели, соответственно, появился дополнительный функционал. Ну и также, если приглядеться, есть обозначения по портам, соответственно, по портам тоже изменения больше произошли. Значит, какие конкретные изменения? Появился BT-стандарт на двух портах, Соответственно, они теперь поддерживают до 60 Вт. Есть возможность, соответственно, подключать более мощные абонентские устройства, ну, камеры или Wi-Fi-мосты. Плюс, соответственно, на двух портах появилась возможность в автоматическом режиме определять, какой абонент активный и пассивный, и выдавать, соответственно, активное или пассивное пое. То есть либо 48, либо 24. Вольта. И опять же это позволяет использовать один коммутатор и для запитки, ну очень часто вариант это для запитки радиомоста и нескольких камер локально. Дополнительный переключатель позволяет, соответственно, включать и выключать режимы работы коммутатора, то есть у нас в гигабитных. В индустриальных коммутаторах теперь тоже появился режим VLAN, как вы помните, он в неуправляшках у нас в обычных коммутаторах присутствует, 100 мегабитных. Вот здесь он появился. Режим Xtrend тоже на 250 метров появился. Но опять же, тут такая же ситуация, как и в 100 мегабитных коммутаторах, скорость будет в этом режиме падать до 10 мегабит на портах. Вот, но ну, под виде наблюдения, как все знают, что этого более чем достаточно. И два дополнительных переключателя. Можно, опять же, в ручном режиме включать и выключать функцию Watchdog. Первый выключатель, он отвечает за лампорты, порты Соответственно, на медных портах включается режим Watchdog, то есть перезагрузки повисших камер или других устройств автоопределение, повисание и перезагрузка этого порта. И еще, один, еще одна разновидность Watchdog, но уже на SFP-портах, то есть контроль работы SFP-шек SFP и SFP-шек модулей, установленных в эти порты. И, соответственно, перезагрузка этих портов по обнаружению зависания. Также модель обновилась по питанию, теперь ее можно запитывать от двух источников питания, внешних источников питания, причем есть возможность запитать ее от диапазона ну, 12-37 вольт, то есть... 12 либо 24 вольта, можно запитать этот коммутатор, при этом функция по у него на портах пропадет, потому что ПОИ активное, нужно 48, 48 вольт выдавать, но тем не менее, как бы сам как коммутатор, он будет работать и от 12, и от 24 вольт, и, ну, второе, соответственно, вторая пара разъемов питания дает возможность резервироваться в целом по питанию. Вторая модель, которая обновилась, тоже неуправляемый коммутатор в индустриальном исполнении VIPS 310 GFI версии 2. Теперь примерно такие же обновления, то есть тоже появилось, появились переключатели на, на корпусе. Также появился watchdog, также появилась BTS, поддержка BT-стандарта 24 Вольта по и режим Extend. И единственное, тут немного отличается по переключателям модель, отличает предыдущий. Ну, Extend и Watchdog, получается, присутствуют. Watchdog здесь только на LAN-портах. А дополнительно еще вот переключатель на, для жесткого, жесткого задания, соответственно, вольтажа на, портах, на двух портах. То есть выбор либо 24, либо 48 вольт. То есть они уже здесь не в автоматическом режиме, но задать можно режим работы. По питанию такая же ситуация, то есть расширились возможности, появилась возможность подключения второго источника питания. И по... такая же ситуация по вольтажу. То есть если мы запитываем от 12 или от 24 вольт устройство, то оно уже не будет выдавать на своих портах, но коммутаторы работать будут. Таблица сравнения с предыдущими моделями. В принципе, предыдущие модели мы уже практически все продали. На них мы еще сильнее как бы дропнули ценник. Соответственно, если по стокам видите на складах, можно их по более интересной цене забрать. Итого у нас модельный ряд на текущий момент из шести актуальных моделей состоит. Три, соответственно, неуправляемые, три управляемые. Ну, для удобства, соответственно, таблица сравнения. Можете, мы вышли в презентацию, потом можете распечатать и уже подбирать под ваш проект. Также ну, у нас обновилась модель такого light-outdoor коммутатора в пластиковом корпусе. Кто успел уже попродавать предыдущую модель, помню, что у нее была возможность подключения внешнего медиаконвертора, то есть была возможность подключения, то ре реализация оптики в предыдущей модели была с помощью медиа, дополнительного медиаконвертора. Здесь же уже в модели интегрирован SFP-порт, соответственно, оптика можно считать на борту. Также модель обновилась в каком плане? Здесь появилась поддержка БТ-стандарта до 60 Вт, соответственно, на двух портах. И режим WatchDock, вернее, функция WatchDock тоже появилась в этой модели. Ну, по слайду, в принципе, тут видно, что в этой модели 8 портов ПЕшных, два из которых, соответственно, БТ-стандарт поддерживает, 6, соответственно, АТ и АФ стандарт, они уже 100 мегабитные, мегабит, и вот из оплинков два медных получается гигабитных оплинка и один из fp-шных гигабитных в принципе, я уже проговорил по разницам, не будем останавливаться. Также у нас продолжает внедрение Продолжается внедрение watchdoga, в и Extend в другие модели, и в частности, в гигабитные неуправляемые коммутаторы тоже появился этот функционал. Надеемся, что и в старших моделях тоже это будет появляться, расширяться спектр. Значит, опять же, большинство, большинство обновлений касается вот уже всем известных и интересных. Функции, то есть это WatchDock, VLAN, Extend и BT-Standard. А теперь у нас в гигабитных коммутаторах бюджетных появился таблица сравнения. Обычно линейка четырех портовиков у нас теперь вот так вот выглядит. То есть пять моделей, три из них слева это 100-мегабитные модели со 100-мегабитными LAN-портами и два, соответственно, коммутатора с гигабитными LAN-портами. Восьми портовик гигабитный также у нас получил обновление, опять же, BD-стандарт, Watchdog и Extend появился, линейка уже побольше, соответственно, восьми портовиков, с семи моделями неуправляемые представлены, четыре модели слева 100-мегабитные и три модели справа гигабитные. Как видите, все больше и больше появятся модели с БТ-стандартом, с вальшдогом, 250 с виланами. Также у нас появились модели коммутаторов без поддержки PoE, то есть обычные классические неуправляемые, их мыльницами называют коммутаторы. Вот. Их характеризует крайне маленький размер, то есть модель слева SG-105, она буквально на ладони помещается, то есть очень компактное устройство, при этом в металлическом корпусе, соответственно, можно организовать заземление, достаточно интересно. Ну, по остальным отличиям, тут, в принципе, особых таких отличий, как бы, от конкурентов, нету, кроме размера корпуса, но вот в 108-м еще в тоже появился функция, соответственно, изоляция портов на неуправляемом коммутаторе. Также у нас появилась модель на предагрегацию или агрегацию с большим количеством SFP портов. 18 SFP 100 ой, гигабитных и 8, соответственно, медных портов гигабитных тоже. Вот. По функционалу она такая же, как и все наши управляемые коммутаторы любых линей, как споя, так и не споя, так и аленов, вот отличается только ну, по портовой емкости, по, собственно, набивке портов. Так, я смотрю, вопросы начали. А, Поверяется, Зеркаление у портов нет на этих моделях. А, ну, речь, да, наверное, была про неуправляемый, да, этот этот вопрос, то есть на текущем слайде уже управляемая модель присутствует, на ней, соответственно, есть это, на управляемых нет. Получается, модели коммутаторов без споя у нас представлены вот таким образом, их пока достаточно немного, но запросы производителю Представлены да, запросы рынка, и ждем обновления как и в L2-линейке, так и э, есть определенные планы на электричную линейку. То есть будем продвивать, продолжать развиваться именно в, в, этом, в этом направлении, предлагать уже не только доступ, но и агрегацию, предагрегацию. Что еще интересного из новинок, обновилась у нас модель 211, то есть Wi-Fi мост, который у нас идет не в преднастроенном варианте, то есть не в китовом исполнении, не парами, а вот, можно сказать, россыпью. Это 2,4 ГГц мост, более мощный, чем, соответственно, 111 модель, но и, в принципе, она обновилась... И по отношению к версии 1, тоже, опять же, по мощности, по мощности, по э, антенне. Э, соответственно, теперь у нас 14 dBi на борту. Э, и возможность выгрузить мощность до 30 dBm, то есть до 1 ватта на устройстве. Плюс ко всему появился второй порт, LAN-порт, соответственно, к нему можно подключать э, либо похожие устройство, то есть Wi-Fi мост, к примеру, для ретрансляции либо соответственно камеры, но пока единственное, в этой модели нет OE то есть передачи OE на второй порт, но с помощью второго блока питания можно запитать устройство, И, во всяком случае, не нужен уже небольшой коммутатор для того, чтобы объединить мост с дополнительными устройствами. И на этой модели появилась возможность донастройки ее непосредственно на корпусе, то есть это уже, опять же, напоминает наши уже достаточно популярные модели с индексом кит, то есть модели, которые можно предна... идут преднастроенные, которые можно донастраивать. В 211 тоже есть возможность теперь донастройки, можно выбрать каналы, можно, соответственно, выбрать режим работы, точка доступа, либо базовая, ну, базовая станция, либо, соответственно, клиентская часть, и, ну, и соответственно, там рассыпнуть, и, и также появилось, появилось питание от 12 вольт. Можно, соответственно, данное устройство запитывать от стационарного источника, допустим, вот, с резервированием, то есть делать систему на базе аккумуляторов. Еще вопросы есть? но ну, смотрите, я говорю, можно вопрос прям голосом задавать, может быть, как удобнее будет. Давайте я, Алексей, может, голосом попрошу ответить, чтобы это быстрее было просто, чтобы не задерживать всех. Антон, добрый день. Вот от Антона вопрос поступил. Может ли порт со стандартом ВТ передавать 60 ваз в мощности на 250 метров в режиме Extend? И будет ли просадка? Просадка в любом случае будет, как и при использовании стандартов и АТ, и АФ, то есть при увеличении длины кабеля мощность будет снижаться вот. на 100 метрах. Это уже, как известно, при АТ стандарте, например, при АТ стандарте не 30 Вт доходит, а с половиной до устройства вот, на 200 50 метров это будет примерно 21-22 ватта. Ну, также и это затрагивает бт стандарт. Примерно на 250 метров будет около 40-45 ватт примерно. Так. Зависит непосредственно от кабеля, от сечения, от насколько там много мебели, меди и то, что назвал соответственно Алексей. Цифры это ну, такие, можно сказать, идеальные условия, это прямой линк без дополнительных каких-то соединений на нормальном кабеле 5Е-категории. Олег спрашивает, будут ли ЦПЕ-212 второй версии автоматически подключаться к ЦПЕ-111 по преднастроенным каналам? Олег, давай я чуть позже отвечу. Честно, этот вопрос сейчас не могу ответить, но я думаю, к концу... Вебинара я тебе дам да. ответ. Ну и всем. Собственно, таблица сравнения, как обычно, с предыдущей моделью. Небольшое количество у нас 211 версия 1 еще осталось, точно сегодня смотрел. На них, опять же, дропнули ценник дополнительно. Если кому-то интересно, можно обращаться. Так, И небольшие изменения тоже в инжекторах у нас произошли. Появились модели с выдачей 2,4 вольта в пассивном режиме на парах 4,5,7,8, то есть варианты для подачи питания, опять же, под различные Wi-Fi мосты или точки доступа. В частности, наши точки используют данную распиновку, данный вольтаж. А теперь их можно у нас заказывать. Это модели на 100 мегабит по 31,24 и, соответственно, гигабитная модель 51 5124 v Ну и, в принципе, у меня по большому счету все. Единственно хотел для затравки объявить, что у нас в ближайшем времени также ожидаются wi fi точки для бизнеса, то есть потолочные или в уличном исполнении, или на стельном исполнении устройства, которые... Можно использовать под различные задачи раздачи Wi-Fi будь то в офисах или там в спадских помещениях, на каких-то территориях, открытых, закрытых, естественно, с роумингом, естественно, с возможностью управления как и через облако, так и на базе аппаратных контроллеров. Ближайшие приходы у нас, я надеюсь, будут в ноябре, соответственно, там мы начнем с естественно с самых бюджетных решений на базе облачных контроллеров, то есть точки доступа с управлением облаком будут оценочные точки как с мумимо, так и классические, то есть предыдущие итерации ОЦС стандарта и там совсем бюджетные n стандарта. Вот, Но ну, на наш взгляд это достаточно интересное будет решение по цене по конкуренции с э, э, вендором на Ю, э, как многие уже догадались, э, и, опять же, с, с хорошим маржой для партнеров, поэтому э, видим в этом достаточно интересную перспективу развития в следующем году. Э, в общем, ждите новостей. По данному оборудованию мы готовим различные материал, э, соответственно, по представлению карточки, так и... Презентации, и, скорее всего, в ноябре тоже проведем отдельное мероприятие, отдельный вебинар. Расскажем, что у нас в ближайшее время, какие у нас перспективы развития этой, этой линейки на будущее, на следующий год, на начало года. Вот, У меня, в принципе, все по новинкам. Если Алексей сейчас готов ответить по вопросу, давайте тогда ответим. Если есть еще какие-то вопросы, пишите или... Давай, собственно, включайте микрофон. Да, я готов ответить. Получил ответ. То есть, нет, в преднастроенном варианте CPE-2012 версии CPE-101 скид не будут подключаться, так как у них преднастроены разные значения SSID и паспорта, то есть шифрование. Но они, тем не менее, совместимы, как и все другие устройства, которые работают на одной частоте, но единственное, нужно настраивать свой интерфейс для задания совместимых параметров. Да, все верно, Олег, подключаться будут только друг с другом из коробки. То есть не из одной коробки, а подключить можно с кнопки из другой коробки устройства, но одной модели. 11 с 211 можно достаточно оперативно как бы завести, со 111 придется тогда через веб-интерфейс до настроить 211. Если у вас уже есть, грубо говоря, пара 111, и есть желание сделать точка-многоточка, то реализовать это возможно. Но надо понимать, что ну, здесь на самом деле не совсем понятно, зачем 211 ту же систему устанавливать, поскольку по мощности это устройство... При превосходе 111 получается что выдать 211 может как бы да, на большее расстояние как бы сигнал а 111 просто не добьет до него вот Но при определенных условиях то есть не совсем тут баланс как бы да, соблюден вот. скорее всего в системах, где 111 используется можно будет использовать тоже 111. Вот ценник, естественно, на 211 повыше, поэтому то есть его задача большее расстояние пробивать с такими же устройствами. Коллеги, ну если есть еще вопросы, поставьте плюсик или поднимите руку. Если вопросов нет, видите, мы сегодня достаточно оперативно уместились в полчаса, к сожалению, не в 15 минут. Вот, но в целом будем стараться следующие выпуски делать покороче, понимаем, что у всех... Большие, большие загрузки по времени, и хочется как-то более сжато подавать информацию. Так, еще вопросик, да, тут возник? Ну, да, 111 в 111-й идут в скринах, иногда, да, возникает вопрос по точке третью точку, и, к сожалению, у нас они идут по парам, Часть можно, одну точку можно пустить в этот проект, а вторую тогда уже иметь про запас под будущий проект. Вот, 211-е можно в да, таком варианте вариант использовать. Но придется тогда по мощности ее урезать. Ну, то есть немножко переплатить за, за, это, за этот вариант, за подключение третьей точки, если 211 На мой взгляд, проще взять пару, лишнюю пару 111 х и разбить ее на две части, если вы интегратор, соответственно, это достаточно просто реализовать. Да, но Я тут добавлю, на самом деле можно использовать да, 211 в качестве базы, так как они более мощные модели, 111 брать в качестве CPE-устройств на клиентских сторонах. Будет downlink-канал лучше, чем Up-Link, но, как правило, для интернета – более важен даунлинг-канал, то есть от извне до абонента. По аналогии с сотовыми операторами, то есть база мощная, а наше мобильное устройство не обязательно должно быть такой же мощности. Так что вполне используйте новые модели 211 в качестве базы при схеме точка-многоточка, например. Ну, друзья, коллеги, давайте тогда закругляться, завершать наше собрание. До новых встреч, не болейте, хороших, Хорошей пятницы, хороших выходных, Собственно, презентации вышлем, естественно, и прайсы, если кто не получал по этим моделям, обращайтесь, естественно, предоставим. Спасибо, до свидания. До свидания.